Да ну нафиг да, Ты ж постарайся. же постарайся Чувак, вся страна на тебя смотрит Еще, Димон, а все, стоп В моем лице Ну да, только колени и локти да, там, да. Чувак, еды удобнее были бы? Ище. Блять. Левая рука дальше, да. Молодец. Нихуя нету. Чувак, нет, правую руку ты нащупал выступ. Правую руку. Нет, тихо, тихо, тихо. Вверх, вверх руку правую. А? Так, подними назад правую руку выше. Верх, вверх, вверх, вверх, вверх. Блять, Ты нащупал выступ наверху. Да, вон там. Вычисти его немножко. Там мох Нормально зацепишься. Все на правой ноге отжимайся, левую переноси, да. Народ, выбирайте веревку, пожалуйста. Вполне. Oh, Все правильно, Лёха, подтягивайся на этой руке, переноси правую ногу выше, хоть, хоть просто в скалу упирай. А в Вот да, заебись место вообще. Не цели, я все я лезу, тут всё хом по Ага. Покажи свое бесстрашное лицо. Ага. Ща, Димон, тут мухом поросло все, пиздец. Мухом все поросло, блять, ноги вообще. Не отпускай страховку. Да нет. Да, Лех, расслабься, пускай он тебя поднимает. Есть куда ноги переносить? Куда? Я говорю, есть куда ноги переносить, смотри. Правая нога чуть выше может. Нет. Тихо, спокойно, лег размеренно. А? Размеренно, спокойно. Ищи под правую ногу место, да. Да-да-да. Если дотянешься дотуда. Да не, не падай, не ссы. Хуева, подруги на цепов не рублю. Они есть, просто не подзрастали. Они есть, просто они позарастали. Эту трассу давно никто не юзает, к сожалению. Узнать. Чувак, левую ногу дальше. Нет, дальше в смысле в бок, левую, левую, левую, левую. Еще дальше. Правую приноси рядом. А? Правую приноси рядом. Правую ногу поставь рядом. Туда переноси. Туда, где стояла левая. Выше, выше, выше, выше. О, молодец. Ищи зацепы. Санасчетка по металлу большая. Опа, руку всё. А, зашибись. Паш, ты дорогу видишь? Вот там вот должен быть выступ под руку, хотя бы один. Okay. Да. Соответственно, переносишь правую ногу. Нет, не левую, не левую. Левая на месте. Правую ногу переносишь выше. Потягивайся. Вот Народ, веревку выбирайте. Потянись, выпрямись. где ты сейчас стоишь, поднимись чуть выше. На ногах поднимись. Естественно, левую ногу перенести дальше. Вот. Теперь правую ногу, Лех. Правую ногу правее. Как можно выше, по этой расщелине, где ты стоишь. Да, вот уходи туда. Да-да-да. Вот откуда веревка идет, туда и уходи в ту сторону. Выбирай туда. Там скала очень, блядь, раздобанная. Места есть, куда ногу поставить. Мне тоже было не за что цепляться в том уступе. А, ущелье. Куда дальше бить? Ногу правую приноси выше. Да. Левую ближе, как правой. Приносишь вес на правую, подносишь левую ближе. Там найдешь уступ под руку. Угу. Теперь, Лёх, найди, за что зацепиться рукой и правую ногу. Так, нашел? Да. Теперь, Лёх, Лёх, Лёх, левую цепляй рядом с правой, ставь. Вот... Ставь где есть, вот здесь, да. Лех, смотри, справей от правой ноги. Блять. Аккуратно. Держите. Ищи выступы. Лех, не отвисай от скалы. Леха, нет. Это судейская страховка, нельзя. Держись, друг. Лех, держись так, чтобы чтоб страховку сильно не, это, не напрягать. Пусть спускает, так. пусть они полазят, я потом еще управлять. Подожди, чувак, нет. Теперь просмотри вправо. Видишь щель? Правее тебя. Ага. Туда должна пойти нога. Ты должен добраться до туда. Пускай, ребята, пускай тоже прочистят. Димон, потихоньку отпускай. Потихоньку. Бывает, Лех, бывает. Я соревнования запорол точно так же. Давай, отпускай, отпускай. Еще. Еще. Еще. Потише. Тише, тише, стой, держи. Пускай. Бля.